Peugeot 308 ключ с кнопками люди крайне ко мне уже обращались, но у них замерз замок, а пульт у них не работал. Сейчас им записал новый пульт, который работает. Сейчас будем заводить. да что ж такое с этой ручкой? Как вы ее оторвали? Не надо же было так сильно рвать и а Кнопки закрывает, открывает. Заводим автомобиль. Все, автомобиль заводится. Ключ сделан взамен вот этого, на котором умерла плата и перестали работать кнопки. А этот можно механически вот этим открыть ключом? Механически нельзя тоже? Как было, так и осталось. Вот он, кнопки не работают. Да. Проверяем запуск. Я сейчас видео снимаю. Ну, заводить продолжил. Этот мы убираем. И вот этот оставляем. Кнопочки у него не резиновые, пластмассовые. Вдавливаешь то есть порваться нечему выкидная часть крепкая вот эта душ... душка душка ключ должен закрываться да? В... сейчас покажу сейчас а видео до сниму угу. все работа выполнена